Ой, просто какая-то жопая не миссия, это не миссия, какая-то жопая не это, не битва, потому что, блин, ты хрен, что сделаешь, у тебя просто по-любому не получается, ни черта. Это вам не поляков рубить или татар, блин, тут эти стрельцы, они хоть и бичевские, их уничтожить легко, буквально с одного удара они умирают, но это их как раз-таки самая большая слабость, потому что все остальное у них зашибись, и оружие нормально у них, и что произошло-то. Чего? 20 тысяч тайлеров он попросил за то, чтобы я ему дал... Точнее, за то, чтобы он дал мне пройти внутрь города. Я что-то вообще не понял прикол. Куда все мои войска ушли? Ах, они еще, оказывается, с другой стороны на нас нападают. Великолепно. Просто 10 из 10. Че происходит, черт возьми? Да е-мое. Че за лаги начались? Твою мать. Офигеть. Игра, что происходит? Просто какие-то внезапно лаги появились. А -а -а -а... Великолепно. Ну, он там байдер, где мы мечом. Так, что за хрень? Давайте... Я так понял, жесткие лаги начались, потому что здесь у нас жесткая борьба идет. Просто там сразу же целая куча мяса упала. Из-за этого у нас... Что? До них нельзя добраться, серьезно? Чё за хрень? За мной вся армия, за мной. Офигеть, чё за чушь происходит на этой игре? What the fuck? Я ничего не понял, игра игроделы что ли не рассчитали того, чтобы я выполнил такое вот условие, да? 20, 20 тысяч талеров заплатил? Что-то я не понял, что за хрень. Ну, ладно, давайте рубать их тогда. Я не против. Да, конечно, лаги что-то прям вообще меня подводит, я смотрю. Причем лаги возникают даже независимо от того, записываю я или нет. Поэтому это явно какие-то проблемы с, с игрой. Потому что ну, это же какая-то полная жесть, полная дичь. А если карту взглянуть, то что получается там, кто где находится на карте? На карте много людей находится вне крепости. Почему они там появляются, я не понимаю. Какая-то фигня. Почему они там появляются? Вроде как они даже двигаются к нам. Давайте тогда все в атаку. Все абсолютно в атаку. Потому что, ну, походу, сейчас можно уже будет повоевать с ними по нормальному. Ой, блин, что за хрень-то? Офигеть, я... что мало до этого крепость, все было нормально. Вот включаю сейчас игру, она начинает лагать. Какая-то же скач. Да, меня забили. Серьезно? Не врешь? Так. ё о театр. Ну давай, давай, атакуй хоть каким-то ударом. Отлично. Ой, что за полная жесть. На экране я вижу. Да. Писец какой-то. Какие-то просто невероятные лаги. Я не знаю, из-за чего эти лаги появляются, но это явно вот из-за игры. Подкрепление прибыло. О, блин, отлично. Ёп, твою мать. Ребята, вы можете сами доиграть уже эту битву? Потому что ну, это просто невероятно тяжело наблюдать. Я бы сказал, боярские дружинники Блин, боярские дружинники, я смотрю, у них тащат У них стрельцы очень хорошо стреляют и дерутся Так у них еще есть и боярские дружинники У которых все очень хорошо с оружием ближнего боя Тут вообще непонятно, как убивать полностью эту армию Так, давайте здесь держать позицию Валить этих дружинников сначала, и потом мы отступим сука Так, какой-то боярский дружинник еще здесь стоял. А, они, кстати, наступают сами, смотрите-ка. Так. А построение в 5 ширинг. Давайте-ка остановитесь и здесь держитесь. Сейчас будем их убивать. Так. Хорош Так, ну остались только вот там стрелки, которые снаружи стоят И все, больше никого Причем они, кстати, потихоньку подбираются к нам Значит, давайте-ка за мной, солдат Здесь сейчас станете где-нибудь Так Держите здесь позицию Сколько вообще мы у людей убили? Мы убили 95. Но этого, конечно, очень недостаточно. еще хм. к чему такая ерунда вышла, непонятно. И как там эту всю армию убить, я вот не знаю. М -м -м. Отлично, чувак, мансуешь Там, по-моему, кстати, пули оставались или нет? ну сейчас было бы классно еще надыбать пулей. <соспалит> Изи Да что ты там прыгаешь? Да, багов что-то тут, я смотрю, теперь много замечаю в игре. Точнее, это даже, наверное, как не баг, а это недоработка явная. Потому что, ну, что за бред. Почему они там появляются, вообще непонятно. я так могу, в принципе, их сейчас всех расстрелять просто. Они там стоят, как раз все в такой кучке. Прибыли новые враги, опа, надо уходить. Да-да-да, идут уже, я вижу их на радаре прям явно. Давайте все в атаку. Так, опять начинаются лаги, блин. Ой, жесть какая-то. Я надеюсь, боярских дружинников больше не будет, потому что, ну, по сути, только из-за них мы проигрывали сражения. А без них там мы уж выиграем точно. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну же, блин, лаги, уходите. Что за лаги, черт возьми? Что с этой игрой не так? Вот что сейчас вот жрет, очень много у меня всего. Ладно, я даже драться с ними не буду, потому что я только буду лагать и умирать там. Я лучше пойду на крепость заберусь, если получится. Постреляю оттуда. Вообще держите позицию здесь. Давайте-ка отходите. Возвращайтесь на, обрат... на исходной позиции. Хотя, блин, нет, лучше идите в атаку, потому что там очень много мушкетеров этих опять. Кренцов подошло. Надо их вновь атаковать. Так. Да, блин, я не попал. Как так-то. Я должен был попасть. Вот, попадание. Так, еще. Минус солдаты. Ну вот в размен сразу начинает вести огонь вся вот эта шайка. Э, разбойников, скажем так. Там еще враги прибыли. Ой-ой-ой. Я боюсь тут на самом деле поражением попахивает. Прям явно. У нас очень мало людей осталось. Их там еще целая орда. Да, еще при этом лаги великолепные. Первоклассные просто. Блин, пули, пули, пули. Ай, ай. Где пули? Да где они? Ну давай, иди, иди, иди. Вот. Да блин, нет. Не бердыш. Да дерьмо. Пули взял. Сколько у нас солдат-то осталось? Очень мало. Ну и кстати, тоже очень мало осталось. Так что... Мы практически победили. Так, добиваем их. Давайте, давайте, давайте. Дерьмо, как я не попал ты. Ну и вот это жесть, конечно. Полная жесть. Мы побеждаем, но. Это просто какая-то была, я не знаю, ерунда полная. Но мы еле-еле захватили город. С какими-то просто невероятными потерями во время боя. Но все-таки победили. Я почти всех заберу, потому что надо кого-то здесь же оставить в городе. Я собираюсь дальше продолжать свой нападение. Хотя, понимая, как все тяжко мне досталось, Черк... Черкасск мне достался, как это все было тяжело, я, конечно, понимаю, что, скорее всего, я дальше никуда не пройду. Добрый день, да, здравствуйте. Купическая гильдия только есть. Что вы хотите сделать? Даже ничего нельзя сделать, интересно. Так, ладно. Черкасск под нашим контролем. И у Черкаска, кстати, нету деревни. Великолепно. <свят> Нафига я этот город захватил вообще, интересно? А, нет, есть оба. Великолепно. <свят> Вы что, пошутили, что ли? Деревня находится почти что рядом с Курском. Причем далеко от Черкасск. Вот это жесть. Вот это жесть, конечно. Так, ладно, я повышаю уровень своих солдат. Давайте-ка повышаю всем уровень. А, повышаю вам еще уровень. И всех передаю, давайте-ка, в город. Абсолютно всех. Потому что мне сейчас надо вернуться домой. Взять, собрать выкуп. Да, и заключить мир. Потому что я дальше не собираюсь воевать. Я после такого... Я понял, что, конечно, с московским царством иметь дело вообще бессмысленно. Я никаких приобретений новых точно не получу. Потому что это же просто полная жесть была сейчас. Я так много потерял людей. Так много воевал. Я очень долго воевал, хочу сказать. Мы просто увидели там часть совсем небольшую. Так что мне надо в Изюмскую... Ой, да. В Изюмскую крепость мне надо поговорить с Никитой Адаевским. Здравствуй, Никита Адаевский. Я бы хотел заключить мир. Да, у меня есть такие деньги. Все, заключаем мир. Ой, ну новое приобретение, конечно, Черкаск, Но я эту войну не хотел вести. Я не хотел эту войну вести. а просто хотел испытать вражеские войска. Ну, то есть войска Московского царства. И в итоге я понял, что... Да, мягко говоря, мне воевать с ними не получится. Их очень... Они очень сильны. Очень сильная армия. Просто ничего от них я не получу. И поэтому я решил заключить мир как можно быстрее. Так, мне передают крепости мои деньги. И сейчас я думаю, что я останусь без денег вообще. Или нет, все-таки останусь с деньгами. А, нет, все-таки 5000 у меня есть талеров. Ну давайте поедем тогда в Килью. Ага. Собрался ехать в Килью. Охренеть. Мне повезло. В кавычках, конечно же. Я сохранился хоть? Я уже не помню, сохранялся я или нет. Ладно, едем вперед тогда. Пока все равно. Да. Опять начала играть, игра лагать, кстати, я не знаю почему, что это за ерунда, почему она лагает, какая-то просто хрень, твою мать, и нельзя не выйти, ничего нельзя сделать, надо воевать уже по-любому. Да умрите вы все, наконец. Вау, какой-то еще сюда и врагим приехал. Ну да. В общем-то он оказался не очень-то и Че вы хотите со мной повоевать? Сейчас я с вами повою, идите-ка сюда, ублюдки. На тебе Ты смотри, блин Чёртовы татары, идите-ка сюда На тебе. сволочуги Идите по одному сюда, быстрее, я сказал. Да я просто вас перестреляю из своего голландского пистоля Ну что ж, это походу все. Да, все остальные убежали. Поняли, с кем связались ублюдки. Отлично. Ну, конечно, там все, блин, понятное дело, отвалились, но я-то один остался все равно жив. Так, -с. да, все ранены. Ладно, это не имеет большого значения. Я захватил еще людей сюда, могу себе еще больше взять в отряд. Так, давайте все присоединяйтесь. Отлично. Так, что мы сейчас будем делать? Ну, раз уж война закончилась, раз уж мы повоевали, и раз уж я захватил Черкасск, ну, я, честно говоря, вообще не знаю, что сейчас делать. я захватывать, ну, я, честно говоря, не очень-то и хотелось так подумать, да, потому что смысл у меня от этого Черкаска, который вообще на ума Васильева, я взял его, по сути, территорию, хватанул, я думаю, ему немножко неприятно стало, ну, ладенько. Мне пока надо просто ехать в Килью, потому что там у меня одежда. Новая, по-моему, появилась. Так, мы снова продолжаем. Ну, я тут на самом деле ограб от бандитов или, точнее, быть от дезертиров. Они меня вынесли. Пришлось перезагрузиться. Причем, конечно же, опять-таки надо ехать сюда. Все равно я все сделал, что хотел. Так, ну Ардаш, да блин, неужели нет денег больше нигде? Что-то я не понял, почему мне деньги не перечисляют? Мне, конечно, перекинули гонцами деньги, но это что-то совсем вообще смешные. Несерьезно это выглядел. Так, ну да ладно, мне сейчас надо все равно отдохнуть, переждать, как говорится, некоторое время. А также было бы немножко взять в нашем банковском, так сказать, нашей казни, короче, надо немножко денег высыпать. Вообще, что там насчет брони? А, броня уже все пришла. А, или я даже ничего не заказывал, да, получается? А, я ничего не заказал. Так, ну ладно, тогда мы давайте-ка закажем... Сейчас сначала пройдем к центру города, караван-сарай, заберем немножко денег. Опять-таки в рост я заберу гораздо больше денег, чем обычно. Я заберу 100 тысяч где-то, во-первых, на... Во на шлем, во-вторых, на снабжение армии. Так, да, идем к бронику. Шлем мы и возьмем, наверное, боярский, потому что он, конечно, требует меньше... Затрат силы. Так что его пока что берем. Ну и все. Можно еще к центру города пойти. Что еще? Тут можно диздара. В принципе попросить, чтобы он мне дал моих новобранцев. Давайте-ка еще тогда попросим заодно черкесов. Еще осагбеев. И еще нукеров. Так, все, мне пора. Мне надо ехать к нашему э, Дубинскому замку. Потому что там у нас... Есть мои новые воины, крылатые гусары, я прям хотел их давно уж приобрести, наконец-то они у меня появятся. Ну правда, конечно, там, понятное дело, всего три крылатых гусара, не так уж и много. Так, поговорить со старостой, тут, по-моему, у вас уже все есть, если не ошибаюсь. Так, что, какие у вас должности есть? Все у вас должности уже есть, верно, да, есть все должности, так что деревня не страдает точно. Крепость Измаил, тоже сюда приезжаем. Городской глава, что тут у вас э, с должностями? По-моему, еще далеко никто, еще мало кто есть. Да, да, да, значит, давайте-ка будет у нас имам здесь новый. Плюс здание надо построить. А, крепостной ров пока что ставится, ну хорошо, ты на. А, ну и все, наверное, тогда тут больше -то ничего делать. Еще есть диздар, наверное. Есть диздар, тут тоже можно нукеров нанимать, и тоже асакбеев. Ну давай-ка тогда вот эти два юнита нанимаем, и все, ухожу я. С гарнизоном как тут дела? Гарнизон великолепный. Ну, хотя нет, я зря забираю их, оставлю. Нукеров, точнее, черкесов давайте тут оставим. Можно Нукеров немножко тоже перекинуть. Пусть они здесь остаются. Ну и поехали давайте в сторону Дубинского замка. Там у нас ждет сюрприз, как говорится. Хотя сначала лучше в Стрий. Там, я так понимаю... Мы можем получить деньги, но нет, мы ничего не получаем. Давайте тогда с старостой. Что там насчет развития? Должности у нас все, по-моему, есть. А, Ксенза еще нет, точно. Нанимайте Ксенза. Ну и все, теперь точно уходим в сторону Дубинского замка. Так, проходим к центру, костелян. Что ты там мне расскажешь? Хочу забрать своих новобранцев, которые ты мне нанял. Отличные новобранцы, спасибо. Еще крылатых гусаров. А, кстати, кто еще у нас может появиться вместе с крылатыми гусарами? Кассинер, что ли? Нет, не знаю. Видимо, это как отдельная вообще элитная конница. А вот шотландский мечник это тот, о ком я подумал или нет? Сейчас посмотрим. Да, это те, о ком я подумал. Это двуручники мощные. Польский рейтер это, кстати, оказывается не такая уж и хорошая кавалерия, как я рассчитывал увидеть. Я думал, это прям нормальные такие рейтеры шведские. Но это, оказывается, донные рейтеры польские. Так, есть у нас теперь клады гусара. Есть у нас вот шведские рейтеры, Асакбеи, нукеры, всякие другие. Ладно, пока что в Дубинский замок заходим. К центру города у нас есть семик. А, семик, понятно, это вложить деньги. Ну тогда с городским главой можно поговорить о развитии города. Академия еще строится. А вот здесь у нас много кого еще нет. Кто такой коморник? Может, преступника разыскать и правый суд учинить. Ну, хорошо, давай тогда его наймем. Так, назад. Мне надо, значит, куда еще? На рыночную площадь сходить. Хотя, зачем? Нет, наверное, я был не прав. Мне сюда не надо. Мне надо расположить гарнизон. Я, наверное, скину сюда много вот этих рейтеров, например, шотландских мечников, пикинеров. Скину сюда драгунов, еще пикинеров. Ну, можно еще, наверное, асакбеев, например, скинуть всех тоже. Оставлю только у себя клатый гусар. Оставлю вот нукеров, шведских рейтеров тоже. Все Таким образом. В Дубинском замке у нас 300 человек. Там у нас получается в, Из, в Измаиле у нас 200 человек. Ну и, соответственно, на всех других крепостях временно такая же численность. 300, там 200 численность человек. Ну что ж, мы вполне неплохо сражались, неплохо выполнили задание. Единственное непонятно, почему мы воевали с московским царством, реально это какая-то была ерунда полная, какая-то чушь собачья, не знаю из-за чего это все происходило, но в общем-то как бы там ни было, мы захватили еще новый город Черкасск. Я не знаю, что будет в дальнейшем происходить, на самом деле пора бы найти по все-таки по тайным царским, потому что уже все-таки как-никак я достигнул большого левела, у меня уже целая куча армии можно набирать. Ну, сравнительно, конечно, все равно 93 человека это немного, но, по крайней мере, если набрать элиту, то можно любой вражеское войско, в принципе, разгромить в одиночном количестве. Плюс у меня уже столько территорий захваченных, что, мне кажется, я уже как отдельное государство, в принципе, вяжусь. Но, в общем-то, как бы там ни было, будем на этом заканчивать серию. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые. Всем пока, удачи!